Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Черков. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всегда мечтал сказать эту фразу. Итак, представлю нашего сегодняшнего героя. По образованию наш герой – психолог-криминалист. По профессии – технолог-наладчик ТПА. Также Дмитрий – участник Люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот», который являются нашими друзьями и частенько к нам заходит. А вот по велению души... По велению души, Дмитрий, посещает дома престарелых, где организуют различные мероприятия. Именно о благотворительной деятельности мы сегодня и побеседуем. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь конкретно? Что именно вы делаете? А, ну, что сказать? Наверное, организовываю досуг для пожилых людей, э социализируя их, дарю немножко вот тепла, праздника какого-то, чтобы вот они чувствовали себя нужными, важными. Я не знаю, это вот, ну вот как-то так. Расскажите нашим радиослушателям, какой именно и как вы организуете досуг? Ш что входит в ваше понятие организации досуга? Э все достаточно бывает от такого прозаичного, как приехать в пансионат и пообщаться, вот. просто спросить, как у вас сегодня дела, вот ты приходишь, играют в домино, спросить, кто выигрывает, поболтать, вот как с бабушкой, вот допустим с родной или с дедушкой, как будто внук приехал навестить, вот от такого до Привезти артистов, э, тот, кто проводит мастер-классы, лепит, рисует, э, что-то вяжет. Э, вот, вот такой вот круг вот этого всего. То есть я правильно понимаю, вы находите каких-то людей, которые могут скрасить жизнь, так скажем, пожилым гражданам, которые находятся в доме престарелых, и привозите этих самых людей для того, чтобы провести какое-то мероприятие? Да, абсолютно точно. Mm -hmm. абсолютно точно. Хорошо. Интересная, конечно, у вас жизненная позиция. Меня очень интересует, как все начиналось, из чего. Ну, как говорится в психологии, все наши подвижки какие-то и формирование, естественно, светят с детства. В моей семье очень трепетно относились к теме пожилых, уважение, также при Объясняли всегда фундаментальность э, пожилых людей, старших как таковых. Все идет оттуда, всегда относился с большим трепетом к этому. А получается, где-то около ну, наверное, больше полутора лет назад я попал в клуб Старый кот под руководством Андрея Бабина. Не могу не ответить, не отметить этого. Вот. И я понял, что вот сейчас появилась та возможность, которая, вот, возможно, где-то внутри сидела. То есть э, есть поэты, есть музыканты, есть театралы, всевозможные разношерстные вот этой вот э, публикой бамонт я не знаю, так сказать. И я начал, ну, так сказать, двигать, двигаться в этом направлении. То есть сначала были попытки там, разговора, вот, ребят, давайте, давайте, давайте, сделаем вот это, вот это, вот это. И вы понимаете, все абсолютно дело случая. То есть получилось так, что попал в дом для пожилых. И вот здесь вот я понял вот оно. Значит, я иду правильной дорогой. Как если хотите, может быть, как свыше. Здесь есть артисты, здесь есть люди, которым у них нуждаются. Абсолютно, абсолютно они у них нуждаются. И поговори с руководством. Я говорю, а давайте вот, вот такая вот история будет. Есть знакомые артисты, с которыми я поговорю, я думаю, не будут против приехать сюда поиграть. И вот как-то закрутилось, завертелось. И дальше больше, после первого концерта, во-первых, я видел, что происходит с пожилыми. Это безграничный восторг, они находятся в таком состоянии на ну, около недели. Они улыбка не сходит с лица. Я думаю, вот надо продолжать двигаться. И каким-то образом, я, я не знаю, как это объяснить, я стал встречать людей все дальше и больше. То есть где-то вдруг вот так вот поговорил. Вот я встретил такого человека, который мне очень сильно помогает, как вот направляющая Таницкой библиотекой Людмила Давранова. Дальше. Получается, рядом школа-гимназия 18 Тамилина, где детки прекраснейшим образом откликнулись на вот совместную вот эту акцию с библиотекой «Подари э, лучик тепла». Вот оно и идет, и идет. А что дети делали? Расскажите, пожалуйста. Поделки кто рисовал, кто лепил, кто-то вот сделал чайничек, положил туда вот чаек, чтобы бабушки с дедушкой попили чай, кто-то принес, вот сделал своими руками мыльницу. Что мне больше всего, я отмечу вот в этой акции, как на нее отреагировали дети. Вот подумать, третий класс, ну сколько там деткам, лет по 10, там чуть побольше, да? Десять. 10. Вот. Они вот с таким переживанием к этому отнеслись, вы, вы правда, вы, вы ну, как, вот прям дедушкам передадите, бабушкам, они а, а, а понравятся? Я говорю, конечно, безусловно, то есть по-другому как может быть. Для них вот это вот тоже такой момент, как о них вот не забывают, ну как, как внук вот позвонит что-то передаст, какую-то, может быть, сладость, или поделку от бабу, смотри, я нарисовал, вот деду, смотри, как у меня получилось. То есть э, здесь вот получается именно именно такой момент. Здесь нет того, что кто-то чужой. Вот, дети не относились к этому, вот мы сделали вот, к бабушкам, дедушкам. Это вот, опять же, та фундаментальность, которая важна. И опять же, все идет из семьи. Институт семьи это очень важно. И что дети этим занимаются, это великолепно, что дети понимают всю важность этого. Так же, как и вот сейчас очень много акций прошло про блокаду Ленинграда, про великую отечественную. А здесь вы что делали? А? Что вы здесь делали? В чем была акция? В чем она заключалась? Вот, вот как раз в этом. Подари лучше тепла. То есть она вот так вот и называлась. Здесь... Э... Дети тоже делали поделки? Да, конечно про Великую Отечественную войну? А, нет-нет-нет, это я отмечаю то, что вот mm -hmm. про про прошло сейчас в округе, вот эта тема, как вот, насколько отзывчивость вот этих детей, насколько вовлеченность тех же родителей, чтобы научить детей вот этим всем вещам, если употребим к этому. То есть вот как вот тема вот пожилых, как фундаментальность вот этого. И вот акция прошла на ура, и я больше скажу, она до сих пор продолжается. Детки по-прежнему приносят поделки. И так как все равно дедушек бабушек очень много, где-то в пансионале большой там, 80 человек, где-то человек 100. То есть они это нескончаемо. Я каждый раз набираю, стоят коробочки, и я с каждым концертом, когда еду, я передаю вот эти вот поделки. Как То это есть... встречают бабушки и дедушки, которым вы это передаете? На ура. на я, я не знаю, как это описать, там, это вот настолько вот, милота, э, ой, а, а, а это вот прям, это деды, детки рисовали, да, вот, прям как внуки, вот то есть вот то, что вот хочется, чтобы была вот эта история, как вот родной внук и родная бабушка, вот прям на сто получается, даже вот очень много, конечно, в пансионатах, э, Люди с деменцией, инвалиды, люди, которые забывают, как держать ложку, то есть вот такое. Но даже вот эти люди э, в моментах вот, -то, прозрения. То есть человек вот на этот момент передачи банального рисунка, вот кошечки, бабушка, которая вот, она вот сидит, видно, она не с нами, она сидит, да, вот. И она поднимает рисунок мне и говорит, кошечка, ну, все, Я просыпался. Я сыплюсь в такие моменты. Единственное, что да, вот у меня обширная борода, я такой с виду стараюсь быть, естественно, мы все очень да, суровый, Серьёзно? брутальный. но внутри у меня просто осколки. И это... Вот на этот момент этот человек, он и молод, и здоров у него все хорошо и будет все хорошо, пойдет на поправку. Потому что, если обращаться уже более какой-то медицинской этой части, да, по деменции, важно э, внимание, забота, это первоочередное, что нужно э, старикам, пожилым, вот, как назвать, да, что они чувствуют свою нужность. Вот это вот как раз та социализация, которая в первую очередь поможет им находиться с нами как можно дольше, как можно дольше. А, также мелкая моторика рук. А, вот это все помогает им и выздоравливать, если хотите. Я могу, как дилетант, я не врач, у меня нет медицинского звания, могу сказать, что да, деменцию можно действительно вылечить. Вот таким образом, убежден. Вот, как-то так. Вы очень позитивно, да, настроено. А, мы здесь уже только что сказали, что вы член. Люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот». Давайте он нам что-нибудь почитаете, как поэт. Есть работа. Я назвал ее «Послание». Здесь есть личное. Если будет интересно, я вам об этом расскажу, по про Работа называется «Послание». «Не обижайте старость, В ладонях меди звон». Ей не пристала плакать И не идет ей сто. С теплой улыбкой В руке зажата трость Все на свете имеет И все у нее сбылось В понимающем взгляде Сходящем из окна на нас Стоит в байковом наряде Вблизи застывших раз Не обижайтесь, старость Не торопитесь разлюбить Ей нужна такая малость ее нужно разделить. Разделить между объятий, Чтобы услышать сердце стук. Кто бы к ней не прикоснулся, тоже станет белый мок. Вот. Возьми на сигареты. лишь куришь Бог с тобой там. На тумбочке монеты. На душе, в глазах покой. И пускай порой сварливо от многих лет она одна. Не достает ей, может, силы. Рука в руке, и вот стена. Не забывайте старость, Не забывайте приходить. Ей нужна такая малость, Ее нужно полюбить. Спасибо за стихотворение. хочу сказать, что оно, с одной стороны, глубокое, а с другой стороны оно легкое что ли, и ну, не депрессивное. Как-то очень приятно слушать. Так, а теперь история. — Да, вот на протяжении всего этого Для... я не называю свои работы стихотворениями, потому что ну, я не такой. А — как их нужно называть? — Работа. Я называю работа потому что мне многие говорят, куда бы не приходил читать стихи, очень многие поэты прям, вот да я, ух, я такой, я занимаюсь собой все пространство, я привык так, я читаю, сначала надо делать, а уже люди потом, пускай, сами решают, пишешь ты стихи, рифмуешь и так далее, то есть я не ставлю себя каким-то там сверхчеловеком. На протяжении всего вот этого стихотворения, оно, понимаете, я когда писал, в голове постоянно вот эти детские картинки, мы во дворе между деревьев это импровизированные ворота футбольные мы играем в футбол сидят бабушки у подъезда когда именно в то время когда они еще там сидели картоночки бабушки они сидят жюри от нас ругают кто-то в окошке кто плохо ходит он сидит слушать этот байковый наряд на них что-то вот такое понимаете теплые конфеты которые они постоянно нам дают которые а, с определенным даже запахом были я вот помню, очень любила бабу Феня, это соседка, она приехала вместе со своей сестрой двоюродной из-под когда это все случилось, они переехали в Людовце. И вот она у стоял, давал, давал конфеты. Бабфини, вот, Баб вот не Бабфини, ты никогда не пройдешь без конфет, Она всегда тебе достиг крайней я не знаю, откуда она их доставала. Потому что как-то вроде они не выходили-то никуда дальше, вот лавочек и так далее, вот с своего двора. Но тем не менее, вот они вот с какой-то искренней любовью, вот баблена Нету, к сожалению, уже естественно этих людей замечательных там подросит, вот, на эти 5 рублей, иди, купи там себе швачку, никогда, и далее, вот когда маленький был. А здесь именно еще взял из своей лично, личной вот такая истории, потому что здесь фигурирует моя бабушка. Я, э, когда курил, до недавнего времена, времени, а я я ребята, это плохо, мы не пропагандируем это, вот, сейчас, в данный момент, все, я бросил, стал занудой. Вот, и... Я, приходя, навещая бабушку, она очень часто мне давала на сигареты. Потому что ну, вот, она вот как-то вот, в ее проявлении она плохо меня ругала. Вот все время говорит, вот как порадит, он тоже курил, ты вот на него похож, вот тоже куришь, вот на, вот, и вот это вот, вот, возьми на сигареты, хочешь куришь, бог с тобой. То есть, ну раз, раз ты куришь, вот ну, на, возьми, вот там на трубочке лежит, я тебе говорю, бабу, не надо. Она говорит, нет, нет, все, возьми, все, вот там, купишь себе Уж не, не, не, не кури там, не стреляй, ну, банально, ну, там, до такого. То есть, как это забудет? Ну, возьмешь ты, а ей приятно. На душе, в глазах покой. То есть она помогла в ногу. Несмотря на то, что ей там восьмой десяток, она по-прежнему заботится, блинчик, что-то покинет пирожков, напей, что тут вну пришел, вот на, что-то истощил, тощий ты, ты стал, на, вот ей хотят, ну, нормально, а может, конечно, и не хотят нас кормить. Это, это прям классическая история в этом плане. И вот сюда я вот это вот написал. Вы с такой теплотой рассказываете о своих детских воспоминаниях, и я думаю, что те люди, к которым вы приезжаете дома престарелых, видят вас как раз вот этого самого внука своего каждый видит, я думаю, своего внука. И у меня к вам такой вопрос: а дома престарелые они отличаются друг от друга вот разные дома, там разные люди в них находятся. Как-то вот эта атмосфера она влияет на тех, кто там живет. Что меня интересует, например, везде воспринимают одинаковую поэзию, стихи, или где-то любят песенный жанр, да? То есть они все разные. Вот какая в них атмосфера царит в каждом? Да, дома престарелых разные. Это как э, у нас разные компании. Uh -huh. То есть дело даже не в самом доме, а банально в людях. У каждого свои интересы. Кто-то любит спорт, кто-то любит вот, э, я не знаю, там, рисовать. То есть э, есть... Э, я приезжал э, в Ащерино, э, там дом престарелых находится, там вот стихи плохо. Там прям плохо. Вот они же с характером. Это же не дети, которые вот обидятся. Они, помимо того, что как дети обидятся, так они еще и крепким словцом могут объяснить, почему они обиделись. Вот. Значит, значит, стихи, они вот так. Ну все, давай, вон, бойнис стоит, ждет, ну, быни с хотим слушать. Все. То есть вот, здесь вот абсолютно вот такая история была. Но, что замечу, как раз вот то, что они ждали баяниста, на протяжении... Вот Николай Пудуков мы ездили. Замечательный музыкант, композитор, опять же, низкий ему поклон. Входит в золотую десятку боенистов страны. Он сам... Я всегда путаю. Самара. Из Самары, по-моему. Сейчас уже живет в Медведково. Два часа. Человек. У него тоже была очень такая серьезная ситуация в жизни. Он зарекся, что вот выкарпаюсь, и обязательно буду заниматься этим именно пожилым людям помогать. Два часа он играл, пел. И люди, которые, вот опять же говорю, вот может быть тут вот, пускай будет рядовая фраза, которые не с нами. Вот они сидят, а возглядет, они два часа пели эти песни. Пели. Я был поражен. Я вот после эфира я вам покажу. Я вот Я вот, вот думал в этот момент, я стоял и вот сейчас, вот, допустим, я 30 с копейками, а возможно и вот этим людям сейчас ровно также, 30 с копейками. И они воспоминают, они сейчас там, у них нет болячек, они молодые. Не то, что они сейчас некрасивы, они вот молодые и красивы, но вот по 30-летнему, так скажем. Потому что э, все-таки у каждого возраста своя красота. Это безусловно. Это безусловно, мы даже не спорим с этим. А вот если вы читаете стихотворения в доме престарелых, есть какие-то излюбленные темы? Они любят о молодости, о природе и о том, когда было все хорошо и жизнь была впереди? Или они любят послушать о войне? Ну просто война же тоже такая излюбленная тема. Или везде по-разному? Как это? Uh, все в зависимости, наверное, от того, когда приезжаешь. Вот, допустим, если все приурочено там, в битве за Москву, допустим, там ноябрь да у нас идет. Если декабрь, ноябрьский парад, декабрь, все, мы знаем историю. Ради слушателей. Ну нет, да, сейчас нет. снятие блокады Ленинграда. Да, то есть, вот, наверное, э под эту историю, да, вот военные какие-то э, читаешь стихи, а в общем, в общем, они любят песни. Вот, а, что песни. касаемо э, военной тематики, это естественно, это будем жить, маэстро, вот это, это всегда, это в любое время года, когда хочешь. Есть вот как раз вот по прошлому вопросу, есть вот тот дом э, для пожилых, э, куда вот чаще всего получается приезжать, там прям любят стихи. Но, Возможно. Вы их, вы их приучили, Возможно, Или они такие сами по из себе. Из-за того, что они ко мне, наверное, хорошо относятся, может быть. Я потому что они очень внимательно слушают. Они слушают, знаете, как, как учительница в школе. Когда она вот вместе с вами читает эти стихи, они аж вот так вот некоторые внимают, они очень хорошо принимают. Это и есть. И как и песни любит, так и вот это. Но, возможно, из -за моего хорошего отношения ко мне. Я просто не все могу им читать. У меня есть и любовная лирика, да, у меня есть какие-то работы про природу. Но в основном у меня вот это вот через черно-серое. Это не всегда это грузит. Я не хочу их грузить. У меня есть вот есть у нас получится, там, я могу прочесть вот это. После вкуса. Конечно, у, у нас получится. Тогда я его прочту. Прямо сейчас. Хорошо. Тогда я сейчас его быстренько найду. Конечно. А, вот. И я не хочу просто загружать людей вот этим. Хотя многие говорят, что возможно это и неплохо. Как-то подумать. Хотя, с другой стороны, Люди же пришли, наверное, ну как на концерт, это, расслабиться это, А тут я вот приехал своим мыслям как то в, в, пытаюсь вложить, чтобы они вот там что-то сидели думали зачем-то. Работа называется Послевкусия. Вот человек, без веры, но верный, стоит у истоков в начале пути с осознанием Бога шагает бесскверно. Он знает о том, что должен пройти. На полу пепел, яд, он был сигаретой, Дойдя до пальцев, обжег невзначай. Может, и он не думал про это, Что просто сгорит, не будет сиять. Слова любви, а стоит тревожить, Вокруг так много сказано, об этом не сосчитать. Так много прости, и это поможет, Если твердо сказано, и если не урать. Везде толпы, люди, все куда-то бегут. Столько надо сделать, повсюду успеть. десятилетие дел. И если не лгут, в конце ожидает всех и каждого смерть Грубо? Серо? Пессимизм? Да нет, так просто. К слову пришлось. Бумага терпит все мысли мои. И даже если... Что-то сбылось. Выдыхаемый дым, А в нем силуэт. Клубица танцует, немного дрожит. Иногда он смеется, Рисуя портрет. И неизменно всегда Куда-то спешит. Торопится вверх, на крыше домов, Подальше от суеты. Просто быть свободным, Не ощущая ков. Смотри на него, Так сможешь и ты. Тени в словах нам покажут объем. У вот света не получится, у меня этого нет. Вот человек одинок, но вдвоем. Пусть просто пока он есть силует. Вот, мне кажется, вот тут прям борщ такое читать. Оно здесь посыл не, не такой уж прям ужасный. Просто ну, тут говорится о смерти, что всех это действительно ожидает. Но тут вот именно такая затрагивается философия того человека. Пусть он есть пока себе. Ну, здесь глубокая философия-то на самом деле прям. Это, конечно, не развлекательное такое чтиво. Вот такого много. Вот много такого. Я стараюсь, естественно, для пожилых такой не читать. Потому что, ну, как ну зачем? Там, мне кажется, там тоже свои переживания, а тут я еще нагружаю. А что они больше всего любят из ваших произведений, которые вы читаете? Можно что-то такое почитать, что вот прям заходят всегда на ура? <связычный> Заходит на ура все. Есть определенная работа, которую я читал, некоторые плакали. Наверное, не поняли, что я хотел вам сказать. Я не знаю, мы как, если я так могу много читать, да -да -да -да -да -да -да. Да, есть работа, наз проявляю. называется. Старик. С удовольствием послушаем. Я его люблю и немножко не люблю. Потому что здесь есть такая Стаса Михайловщина в плане рифма. Я ее не заметил, потому что я был определенным образом увлечен, когда я его писал. Перед тем, как начну, представьте улицу. Она осенняя. Осенняя такая, более поздняя, когда листва уже прилипла из-за воды к асфальту, к тротуарам. Легкая вот такая утренняя дымка и никого. И район такой, вот как у нас, допустим, в городе, как вот, где вот роддом, куда вот вниз уходит дорога, и там зачастую пустынно. Кто мы? Под крестом, под полумесяцем, под звездой. Кто мы? В этой кирпичной кладке за стеной. Кто мы? Кто мы? Идет старик по городу, Идет, и слышен каждый шаг, Несет с собой серебро с молодым, Звучит оно в его волосах. Мне слышны краски осени, Цветы лета пылают в глазах, И в горящем январском пламени Затухает весной, у него на устах. Идет он, слегка улыбаясь, Заметив издали меня. Расправил плечи, стараясь Хоть немного зажечь вновь меня. Куда стремится он? Почему продолжает идти? Смотрю на него, считаю шаги. Наступает утро, пролетают минуты. И мчатся часы. И наступает утро. В глазах капли росы. Я стою и не помню, Был ли рядом старик. Или все показалось. Показалось на миг. К вам подходят? Те люди, для которых вы являетесь лучом света. Ну это правда, я думаю. Вам подходят после вашего прочтения что-то вам говорят о своем личном? Какая-то есть обратная связь? Да, есть, но не после выступления. После выступления зачастую они благодарят. Они всегда подходят, улыбаются, а вы к нам приедете еще. Вот, то есть вот они, У них такие переживания, приезжать к нам чаще, они с просьбой подходят. А вот когда я приезжаю, поговорить, допустим, с администрацией как.. Ну, потому что ну, я, же, я же не могу вот так вот вот. Мы собрались, взяли штурм потому что сейчас тем более в наши времена э, такие э, тяжелые. Тоже нужно все, естественно, согласовывать. Можно, нельзя. Вот тогда они вот делятся какими-то историями с Очень просят, чтобы я привез им ребенка. И причем чтобы он не был взрослым. чтобы Вот именно когда у вас родится ребенок. Они прям ждут именно новорожденного. Они прям, многие рассказывают различные способы, как зачать. Вот есть, если правильно можно это выразиться, вот, любимчики. Может быть, плохо, неплохо, не знаю. Есть любимчики Капиталина Ивановны это все, это, это просто. Это чудеснейший она? Как, каким человек. образом она смогла завоевать ваше сердце? Она, ну она ну, такая милота. Она просто такая мил, милота. Я, я, я не знаю, ну как-то вот я просто на нее смотрю, знаете, понимаете, вот человека, видите, и вот все, вот, посыпался. Как вот есть мультик "Лови волну", достаточно уже, наверное, старый, да. Вот про пингвинов на серфе. Вот они идут по пляжу и с товарищем, и он идет, и навстречу ему девушка. И он такой просто остановился и... Опа. Влюбился. Все. Вот, вот просто понял, что какой-то замечательный. Есть также Юрий Федорович. Это человек-улыбка. это Одна улыбка его обезоруживает. И суровая Синаида Ивановна. Это мой защитник. Если меня кто-то журит, все. Он прям... Кулаком грозит, говорит, не обижайте Диму, не обижайте. Он прям всегда бдит, следит, всех расставляет, такая, ну-ка, отойди, я не вижу, все, Дима не трогать, все, молодец, хороший стих, все, не, не слушай. То есть, он, вот такие вот эти трое людей, они вот прям вот я не могу, они на разрыв. Они вам что-то рассказывают такое о своей жизни? Да, не, немного, но чем-то делятся, потому что бывают такие моменты, что... Что-то где-то путают, что-то вот где-то как-то там, может быть, знаете, приврали. Какие временные отрезки чаще всего вспоминают люди? Естественно, молодость. Угу. Это к вопросу, я еще запомнил тогда, говорил, Арлазоров по-моему, он сказал, спросите меня, когда было хорошо, тогда или сейчас, я вам скажу тогда. Он говорит, все очень просто, почему? Да потому что я тогда был молодой, все. И вот эти вот разговоры... Как раз именно про молодость. А что рассказывают? Там, как дети родились, как влюбились? Что рассказывают? Как в речке купались? И, и это в том числе, как вот какая-то влюбленность была, кто-то вот как-то нравился, знаете, вот эти вот, он там был, там кто-то плавал ко мне. То есть вот, вот такие вот любовные истории. Кто-то вот там общежитие какое-то там было, и, и речка там, кто-то переплывал. Очень много убеждаются, наверное, это тоже в связи с возрастом о вере. Рассказывают вот как раз Капиталина Ивановна, она политработник, партийная, mm -hmm. из Магадана, то есть абсолютно серьезный человек. Она такая, она всегда она любит наряжаться. Она всегда, вот я говорит, у меня красивое платье, я говорю, конечно, ну, ну, замечательно она всегда переоденется, она говорят, я в таком платье, сейчас ну, вот, все. На концерт она переоделась. Вот она вот рассказывала, как-то они э, спортивными работниками. Говорит, пошли в лес собирать грибы. И я, говорит, понимаю, что вот я заблудилась. Вот у меня полна корзинка грибов, ноги не идут, я устала, и уже чувствуется, что вот скоро начнет темнеть. Я вот, говорит, так вот упала, говорит, на коленях встала, и вот попросила Бога помочь. И тут как будто, говорит, кто-то меня поднял и из леса вывел. А мои, говорит, ребят, меня не искали. Я, говорит, на них тогда очень сильно обиделась. Вот как и тут вот такие вот, знаете, вот мирком истории больше, наверное, бывает даже выуживаешь. Потому что кто-то вот и был мужчина, я не помню, как его зовут, у нас получился один раз только пообщаться, потом его не было уже. Вот, он сам из Баку. Тоже был в авиации, почему меня заинтересовало. Мы как раз вот с библиотечной сетью, вот с людьми, о которые я упоминал, стараемся также привести какие-то книги. Вот. И он заинтересовался темой авиастроения. То есть я подошел, спросил, почему именно вот это. Он говорит, а вот я вот строил самолеты. Я говорит, сам из Баку, вот я был там инженером в КБ. Вот. Он очень плохо говорит. То, что вот получилось, я. Я стараюсь, если у человека вот, там здоровье какое-то, я ну, не наседаю. То есть мы поговорили, он так вот тоже. Немножко получилось узнать об этом человеке. Я также его как вот описал. Это как раз вот тоже наводит, точнее вспоминается, что вот я сейчас сказал, то что нет людей. Вот как у меня канал есть на YouTube, я там стараюсь вот эти свои работы как-то оформить с музыкой, что-то сделать, просто выложить. И вот это вот послание... Работу, которую я читал самый первый вот самое тяжелое наверное в этом что очень многих на этом видео вот этих старичков их нет то есть получается он вот запечатлил а уже приезжаешь там через месяц через два там такие нету таких сроков год там, и так далее кого-то нет есть те которых там допустим забрали из детей там кто, что, что вот ну за ним нужен уход и вот тут появилось у них время, они их забрали, то есть вот такая. А зачастую вот так спрашиваешь, говорит, не стало человека, то есть вот он от нас ушел вот этот вот этот, вот это. я говорю а где вот тот такой вылечивый там дедушка был, какой тоже с бородой, он совсем махал, он говорит, не стало, говорит, вот буквально два назад. Вот это говорит, вот это, да, это, это тяжело, потому что очень многие я вот знаю даже вот есть вопросы, что люди, многие боятся этим заниматься, потому что тяжело. Это, это да, тяжело наблюдать. Да, неисповедимо почему. Что вы даете этим людям, понятно, да? Вы им даете заботу, теплоту, внимание, поддержку. Что вы получаете? Почему вы ездите в разные дома престарелых? Что вас толкает на этот поступок? Плюс 120 двадцать я, правда, я, не знаю, ты не знаешь, да, ну правда, не знаю, я задавался этим вопросом со временем ко мне приходят какие-то разные мысли ответа. Ну вам же дает что-то это общение, вот в тот же самый момент, когда вы общаетесь, что это, что это для вас? Какое-то душевное умиротворение, спокойствие какое-то моих стариков нет уже. Я очень привязан был были сейчас и сейчас я привязан к дедушке, к бабушке Не знаю. Как-то на душе спокойно И вот если вот даже вот Я не я, я, я сыплюсь, я говорю я, я не знаю как выразить У меня одни эмоции Я даже сейчас сформулировать не могу на страшном суде, когда меня спросят вот за этот этот и этот день, когда я приезжал с концертом, неистово. Давайте что-нибудь еще послушаем из вашего творчества. А, давайте, пожалуйста, попробуем, так сказать, жизнеутверждающие. как Хорошо. бы оно не звучало, не понимайте все именно дословно и, наверное, буквально. Работа называется «Следы на песке». Песок, ветра. Не нужно спать, ведь я рискую не проснуться. Нужна вода, нужна опять. Хотя бы просто докоснуться. Уходит юность от меня, и молодость меня покинет. Лишь только шум, лишь шум дождя. Среди песков меня поднимет. Поднимет ввысь мои мечты. Что понесутся в черном небе, Назло всем краскам темноты, Останусь там, где я не был. Но я страшусь открыть глаза, И, оглянувшись, замираю, Боюсь увидеть, что нельзя, И что пустыня у нас бескрайна. Я вскину сердце к облакам, Поднимет ветер мне ладони, Молитве Богу я воздам. Всю благодарность своей роли. Я мной дышу. Утихла страсть. Я потихоньку засыпаю. Увижу сон. Мечта сбылась. Среди дождя с детьми играю. Вот такая работа. То есть дети некая аллегория жизни. Человек боится ничего не оставить после себя. И вот тут... Несмотря на то, что с ним что-то происходит, что-то страшное, что-то ужасное, все равно где-то вот душой в молитве, вот, ш, ш, не хочу там обидеть тот, кто, может не верует и так далее, что вот что-то такое сакральное все равно с благодарностью своей роли идет дождь в пустыне. Вот она жизнь. вот они, дети. То есть будущее, продолжение, как угодно. То есть не как таковые дитя, а как аллегорию жизни. То вот такая история. Мечта сбылась среди дождя. Красиво. Давайте теперь о более таких приземленных, но тем не менее очень важных вещах поговорим. Это исключительно ваша инициатива или вам кто-то оказывает какую-то спонсорскую помощь? В плане спонсорской помощи нет. И вот чего нет, того нет. Все исключительно, я когда с людьми веду переговоры, беседы, я сразу поясняю, я называю это так, все делаю исключительно на коленках. Вот. То есть вот как оно есть, как получается, так получается. Естественно, нет такого, что там, я не знаю, на ржавом велосипеде сел, кого-то повез на тележке, нет. Но финансового оснащения этого дела мне присутствует я больше скажу получается тратить свои средства потому что по-другому по никак то есть ну до банального дохода там, тратишь бензин Вот, ну, допустим мы ездили на новый год поздравлять старичков вот честно вот тысячу я дал тысячу супруга дала и тысячу ее сестра вот на эти деньги купили сладости там вот еще чуть-чуть подсобрали, там по мелочи. То есть вот собрали просто мешок, конфет, сладостей и их пожилым. Единственное, что отмечу, Светлана, Светлана Гиглана, это именно владелица пенсионата. она надо мной немножко в шоке. то что Она говорит, я прям верю в молодежь, спасибо, да, что на молодежь, что говорит, такие есть ребята которая занимается вот этим и она максимально старается оказать мне какую-то помощь потому что очень часто встает вопрос денег очень часто это я не знаю стоит не стоит если пожелаете я расскажу там о некой изнанке этого дела вот. она у меня очень остро в одно время встал естественно вопрос транспорта ну, то есть есть машины то есть, вот, допустим, когда мы... Вы расскажите, зачем вам транспорт? Транспорт, в первую очередь, чтобы приводить, привозить коллективы. Mm -hmm. То есть, когда на своем личном авто, ну, ты троих взял, кто-то там троих взял, но, опять же, мы не можем ехать там на трех-четырех машинах, у кого-то нет машины. Потому что сами вот... Вот, допустим, когда я обращался к Андрею Бабину, да, у нас была акция совместная с ним, старый кот... Я говорю, ребят, «Добрый вечер, давайте, будьте любезны. Я говорю, я ваш коллега, вы как коллеги, окажите мне какую-то помощь». И мы собрались. То есть Андрей был на машине, я был на машине, и еще вот наша вот Тимулина. Вот она здесь была. Mm -hmm. Тоже и кто-то кого-то захватил. Все. То есть вот мы таким образом приехали. А когда вот коллектив, с которым активно сотрудничают, там, знаете, вот по-советскому, по-советски хорошие люди, вот прям вот именно по-советски хорошие, вот как в фильме я не знаю «Карнавальная ночь», я там поцелую. Вот, вот, вот такие вот, э, с тем посылом душевным люди, как вот Виталий Павлович, руководитель музыкальный, э, Маргарита Ивановна Староста, их там 17 помню, человек, вот как привести весь, а, а хор хочет весь, они очень отзывчивые, они всегда откликаются, говорят, да-да-да, Дмитрий, давайте мы можем. Вот, допустим, я сейчас тоже веду переговоры, там, в какой-то день вот, они не могут, 5 февраля, там, как концерт, да, это тоже суббота, не остаюсь по выходным это все делать, ну, в... не получается часто, потому что это этим в свое свободное время. А свободное время тоже там и ну, семейные какие-то вопросы нужно решать, и работы, ну, то есть вот это все. Вот, они отзываются, и я вот стараюсь где-то человек 12 захватить. То есть вот так вот. потому что по, по, по максималке все хотят к этому прикоснуться. Вот для этого нужен транспорт. Но по-другому как-то его найти, да, можно, но это опять, же, это опять же финансовая составляющая. Без него, к сожалению, к счастью, не знаю, как сказать не ни, ни, ни получается. Никуда, да? А кроме материальных затруднений, с какими еще вы проблемами сталкиваетесь? А я не знаю, как их обозвать, вот эти проблемы. Проблемы нежелания. Есть отзывчивые люди, вот как я только что говорил. Uh -huh. Но над отзывчивыми людьми всегда есть менее сговорчивые люди, которые, с которыми нужно общаться на другом уровне. В том смысле, что они считают почему-то, что... Если человек поехал в пансионат, он поиграл, и он где-то у них там присутствует, что вот он там обогатился. Он зарабатывает этим деньги. Хотя я не знаю, в чем суть претензий, потому что люди этим занимают свое свободное время. Я также всем говорю, вы можете ехать в Биберево фотографировать рыжих котов. Это ваше хобби. Это ваше дело. Вам никто не имеет права это запретить. Но люди почему-то думают сразу о плохом. На что я говорю. Я... Никуда, допустим, могу не ехать, никого не, не сопровождать. Как говорится, Сириополя. Берете, сами делаете. Я могу пошагово вам это все, я не знаю, отснимать. Я также вот э, страницы в Инстаграм, там пошагово, прям что я делаю. Мне как мой племянник, так его назову, муж племянница, я его тоже племянником называю. Он говорит: ты должен привыкнуть в современном обществе, в мире и времени, что телефон это продолжение твоей руки. Все. Даже банально не то, что ты хайпуешь на этом, а кто-то увидит, что ты делаешь, и ему, возможно, захочется тоже это сделать. Это вот да, Он правильно. меня потому что понимает, он знает тот именно посыл. И вот эти вот люди и палки вставляют. Хотя было, были переговоры, я немножко не понимаю людей, что мне сказали, давайте мы составим договор, все официально, мы вплоть до того, что у нас есть люди, которые проведут гимнастику с пожилыми, я говорю замечательно. Давайте, давайте даже не ведите разговор со мной, ведите с начальством, пожалуй, я вас сведу. В итоге и реквизиты дали, что вот мы имеем право там по какому-то составу. В итоге мне вот я не знаю сколько мне перезванивали уже, наверное, месяц, ой, до да, с ноября, наверное, боюсь здесь соврать. Также я обращался, если можно так говорить и в депутатскую, тему. Я не знаю. очень хорошие, замечательные, потрясающие люди всегда идут на помощь. Лично многих знаю. Они хорошие люди, они готовы все это делать. Ну вот, с 19 сентября мне перезванили. Mm. Я просто, понимаете, я веду. Разговор. Я. И то, что я такой хороший, давайте меня любите, целуйте, обнимайте, вот, я самый замечательный, а вы вот не такие, нет. Я даже веду разговор, чем я могу быть полезен. Ведь здорово, когда кто-то бегает, а потом это идет на пользу всем. Но... Я говорю, я в эту тему могу углубляться, это вот это та изнанка, если она здесь у, уместна, я расскажу. Если нет, давайте мы не будем трогать эту тему. Да, мы не будем сильно прям совсем туда заходить, хорошо, если возможно. Так, хорошо. А, тогда меня интересует, как вы вообще привлекаете людей? Ведь как-то же люди находятся. А... Обычные, простые люди. Да. Так, как, как они находятся? Как всегда, еще со времен Александра Первого, когда она расстала, говорит, сказал, говори, царь-батюшка, все сделали. Тут вот такая же история. Более исключительного случая. Вот я верю в то, что я занимаюсь вот этим всем, я встречаю каких-то людей. Вот банально я вот с вами пообщался. Не знаю, понравился. Не понравился. Хорошим занимаюсь делать. Нехорошим. Конечно, вы сделали, естественно, субъективно послушайте. это все. И вы вот там в разговоре с подругой, с друзьями там... Вот сегодня там приходил там интересный парень, классный, такой красивый бородой, как себя же не похвалить. Вот И вы рассказали вот это, чем я занимаюсь, это опа, а я шью классно, слушай, а можешь меня вот свести с этим человеком, Да, пожалуйста, и вы мне звоните, Дмитрий, я говорю, да, Марина, вот у меня есть подруга, которая может, допустим, поехать полизать, мы едем, вяжем. Есть там, вот, не знаю, гитарист, который всех замучил уже вот по табулатурам, сидит, играет у него все вот, вот, прям воздули, он любит играть, что все соседи. И вот тут вот, бах, кто-то рассказал. Я пришел общаться, вот допустим, как э, в библиотеке, там классный руководитель деток. И вот оно как-то, вот понимаете, идет туда, туда, туда. Э, когда, вот знаете, у нас в психологии была такая тема. Не думайте о слоне. О ком вы думаете? О слоне. Когда вы начинаете заниматься чем-то, сразу вы подмечаете. Ага, ой, у меня есть товарищ, его сестра участвовала в самодеятельности музыкальной. Я ее встретил, я говорю, Ань, привет. Я говорю, слушай, так и так, вот таким-таким делом занимаюсь. Есть возможность? Она говорит, что как? Я говорю, все на коленках. Вот, вот здесь вот если подоплека какая-то есть, это не ко мне. Она говорит, хорошо, я с я скажу. Она спросила, э, дала мне телефон, вот мы перед Новым годом созвонились, вот сейчас вот опять буду вести переговоры в дальнейшем движении. И вот оно как-то вот обрастает, обрастает, обрастает. Единственное, я честно признаюсь, я боюсь тупика. Это абсолютно я определяю именно этим словом, потому что не имея никого в виду, те люди, которые со мной рядом, они себя уже, э, ну они показали себя. Я, потому что думал, сейчас один, два, три раза посмотрю, если по-прежнему будет, значит, люди, вот, ну, прям вот действительно их не настолько утомляют. Вот есть такое, что, ну, всегда приятно, когда вот гитаристы дали настроение. Ну, допустим, вот он поиграл, да, ему, вот, пожалуйста, тебе струнки, вот а медиатор тебе, пожалуйста, вот, тебе, там, не знаю, мик нет, там какой-то. Ну, всегда да. же приятнее да да, да, да. Вот. Я боюсь, что могут э, по итогу упереться в это. Э, я, извиняюсь за тавтологию, я очень часто говорю о том, что благотворительность должна быть благотворительной. Опять же, не буду углубляться в эту изнанку, но делать это ради отчетности... Это не ваше. Mm -hmm. Да, я говорю, я инстаграм-то завел только из-за того, что мне сказали, ну там, типа, лев, приди в себя, ну, эру интернета, ну, да, 21 век, <laughs> ты наварю, не пользуешься конечно. интернетом, конечно. делами хорошими хвастаться плохо, но ну, покажи, и тебе, говорит, нет, это тоже благое да. дело, на самом деле, это нужно, том, при условии, что я всегда псих обучаю, у меня нет такого, у меня конечно, был концерт. Да, понятно. По каким причинам? Откуда вы черпаете вообще ваше вдохновение? Что для вас является мотивацией какой-то к вашему такому движению? Ну, не знаю. То, что вот я как и говорил, только всю душу. И огромный. Толчок, естественно, вот для меня вот эту, эту динамику мне при, придает, вот этот кинетический набор силы. Моя супруга. Да, вот оно как-то... Дмитрий вот так. сейчас посмотрел в сторону супруги, потому что она сидит в двух метрах отсюда, на самом деле. И она наблюдает за процессом. Вот это очень сильная мотивация, когда э, все... вот, А, вот, я, наверное, найду ответ. Я найду ответ, вот сейчас вот, видите, опять мне помогает моя Анечка. Смотрите, я подумал о том, как ответить на этот вопрос. Я вот это делаю, мы вместе почти 20 лет с женой. И вот ее взгляд. Вот, вот, да, может быть, может быть, ради и этого, в том числе, что вот, вот, смотрите, какой мужчина, что он делает, ее не знаю, доля восхищенного, но мужчине всегда это приятно, всегда, неважно где, пускай это будет физиология, <laughs> пускай это что-то душевное, но... Ань, а, у вас прекрасный муж, ей, я думаю, тоже сейчас очень приятно, что вы о ней говорите. Такие теплые слова. <смех> Давайте послушаем ваше произведение. А, на какую тематику мы хотим? Ну, мы как бы сейчас с вами говорим о наших стариках, о душе, о личном. Я думаю, тематика будет такая. А вот, кстати, хотите о личном, будет о личном. Как раз а -а -а. есть работа. Дмитрий принес с собой порядка 30 листов формата А4 стихотворений и еще два блокнота. Он серьезно подготовился к нашей встрече. Да, я вот старался. Э, как раз э, они нравятся эту работу очень. Я ее назвал, она без названия очень долго была, я назвал ее а что если? А что если вечность в кармане? Что мне с ней делать? Может раздать, рассыпать по волнам, укрыть облаками, присесть на пригорке и попросту ждать. А что, если в ожидании вечность, Хорошо или плохо, где тонкая грань, А вдруг синоним ему неизбежность, Не в одиночестве суть, не забывай. А что, если вечность забвения В его простодушном мифе огне, Как водится из Все познаются в сравнении. Бывает, решается спор, и в войне. А что если вечность войны, значит мы в бесконечности войны? Будьте спокойны. Спите отцы. Вашей памяти будем достойны. Нелегок тот выбор, что сделать и как, какой вечности каждый из нас достоин. Иди за душой. Иди просто так решать лишь Тебе и Твоей воле». Вот. Мы прям, так скажем, подводку сделали под эту э, стихта, э, под эту работу. То есть, вот она как-то у каждого своя вечность. Вот, пускай я вот вечно буду вот этим заниматься. Спасибо очень. Приятно Лариса? слушать. Защитник, я. мужчина, вот такой то историей. Меня вот интересует Ваше мнение по поводу одного вопроса. В США в рамках программы Международного обучающего центра соединили 400 пожилых жителей и несколько десятков детей. Вместе. На самом деле дети приходили к старикам пять дней в неделю и вместе занимались чем угодно. Музыкой, танцами, приготовлением еды. Иногда делали бутерброды для бездомных. Ну, какая была программа у центра, да, такое они и выполняли. Старики, в свою очередь, получили внуков, которые их любили и ждали встречи с ними, а внуки получили заботливых бабушек и дедушек. Которые... И плюс еще, большой плюс к этому, что дети видели, что такое процесс старения, да? потому что в детском доме им было негде это увидеть, это важный опыт. Вот этот процесс взросления и старения. И пенсионеры, конечно же, почувствовали свою востребованность, и когда только дети заходили в комнату, пенсионеры сразу же оживали, энергия била ключом. Мне интересует вопрос, такой эксперимент по вашему мнению, ли, возможен ли в российских реалиях? Я вам больше скажу. Можно сказать, практически такой эксперимент получился. Была тема, была тема осенью, можно было сделать коллаборацию, вот как раз вот такую между домом для пожилых и вот, э, так скажем, пансионатом с детьми. Но там все опять упирается в эти бумаги. Эта тема, она реальна, она великолепна, она, вот как раз то, что вы сейчас прочли, это отражает то, о чем мы в принципе с вами разговариваем, о том, о чем вы спрашивали у меня как дети относятся, что они чувствовали, что я преследую и так далее. Я вот именно преследую как раз так, так ээээ, вот этот результат. Чем больше социализации, чем больше внимания, общения, все. Я, я уверен, особенно это стальное поколение, которое еще, дай бог, им здоровье, они будут еще дольше жить. Это на я не знаю, а абсолютно точно. А прибавлять здоровье, восстанавливать здоровье. И то, что опять, а вы упомянули в этом, не знаю, пост или выжимка откуда-то, выписка, то, что дети понимают старение, это очень это важно. Очень важный процесс. Говорю, вот это очень важно. У вот... них же нет где набраться этого опыта, у них же да. нет его. Да, вот это вот фун фундаментальность э, прививается детям. Они это... Ну, не как-то вот вдруг как вот дождь пошел, вот неожиданно, вроде солнечно было, тут бах, вот, чё, как, а вот почему вот он вот именно так себя ведет, там допустим, пожилой, он я, там, не может ходить, или вот он как-то вот так вот, они а как иначе. Это здорово. И абсолютно осуществимо. Вопрос, бюрократии То есть себя. Несколько лет, я думаю, и в рамках проекта, хотя бы в России, наверное, такое запустят тоже. Как вы думаете? Да, смотрите, все осуществимо. сразу отвечу, да. Mm -hmm. Это все может к этому прийти, даже такой же небритый парень, как я совсем его думаю, это все может делать. Я думаю, что это сложно. Это сложно. И это сложно. Но Но это реально. Реально. Да. Но, опять же, я не знаю, можно это говорить, не можно, ни в целях, никакой рекламы, ничего. Мы возьмем, ладно, определенный фонд, да, который недавно отметил 10 лет на которой я, опять же, мы с супругой очень внимательно следили, у нас участвовали там друзья, товарищи. Они любят волонтеров. <с> скажу, это фонд. Они начинали, да банально, как, ну, как я, не то, что я хочу превратиться в какие-то такие моща, вспознание сказать это слово, да, в эфире, но вот они также начинали все на коленках, помощью пожилым. А у них это превратилось во всероссийский проект. Это, да, это уже динозавры. То есть они уже на федеральных каналах, а начиналось все. Все всегда начинается. Вот оно. С малого. Мы берем наше время банально этих тиктокеров. Да, вот оно все на поверхности. запилили. Вот а они у вас взяли, есть запилили. мысли организовать в дальнейшем фонд? Есть. А, фонд? Да. Ну, фонд, организацию какую-то. прям э заняться этим профессионально, скажем так, сделать это делом своего, жизни. Было шести. бы здорово. Mm -hmm. э -э я вам больше даже скажу, не то, что я хотел бы замахнуться на фонд. Я хочу быть, вот, допустим, здравствуйте, не там Дмитрий Черков хороший парень, поэт и так далее там. Э -э Дмитрий Черков, общественный деятель, деятель и так далее тому подобное. То есть, абсолютно хочу задействовать административные ресурсы города, страны, федеральных центров и так далее. Это все осуществимо. Да? Почему? Как говорят некоторые, даже банально вот возьмем, успешные люди, говорят, вы не добиваетесь успеха только потому, что вы его боитесь не бойтесь заработать больше, чем вы можете. Допустим, ну не и так, а вдруг на будет. Вот плохо тот солдат, да, который не мечтает стать. Не мечтает. Вот. Генералом. Все. Вон там есть дом правительства. Я хочу сидеть в том кабинете. И я, я не знаю, верите, не верите. Я правда, реально хочу людям помогать, потому что вот мы у нас вёл, э, был разговор по поводу вот этой всей истории со старостой э, хора русской песни. Она говорит, она говорит, а, как? Он говорит, кто Дмитрий? Я говорю, обычный парень. Я лишь он простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты, это как пели кирпичи, ну, классической, так скажем, моей ивности группа. Вот. Я просто ответил, он говорит, как вы сделали вот этот транспорт? Вот. Не всегда это все было. Как бы вот я пришел, здрасте, вот, да, мы предоставляем тебе специально. И, естественно, люди присматриваются друг к другу. Я не знал, как ответить, он просто говорит, я ходил, к людям ну, определенными и они мне пообещали, и все. Ну, обещание, вот и ныне там, а, говорит, а вы взяли и сделали. Я а, ответил просто вот фразы я говорю, Галита я ложиться не хочу с этого, не хочу. Пускай у таких людей нехорошая судьба, но я верю, что в 21 веке мы не в 90-х живем, мы не в лады листьевы что действительно можно людям помогать. У нас есть на это все ресурсы. И у нас есть хорошие люди. А я об этом знаю, допустим, в сфере здравоохранения. Мы все привыкли ругать власть и так далее. Мы многим недовольны или довольны. Вот эти два лагеря вечные. С могу с уверенностью сказать, потому что сам с этим столкнулся. У меня очень серьезная ситуация в семье. У меня болеет человек очень серьезная болячкой. Министерство здравоохранения. Люди, которые сидят на таких верхах, помогают, что ты думаешь, ну вот прям в жизнь начинаешь верить, прям вот прям начинаешь вот в эту бытность. Да, не Глав... все в эту жизнь продано. Главное верить, да? Главное верить. И, кстати, если вы позволите, да, да, сейчас вы я могу да, прочесть работу, как раз пока вот буду говорить, люди... Несмотря на то, что, ну, как у нас привыкли, где они, э, где мы, они вот в конкретном случае просто индивидуально помогают. Хотя есть на местах все, То есть они оказывают всяческую помощь, и ты начинаешь прям в людей верить. Может быть, возможно, кто-то посмотрит на... У каждого свой уровень. А он всегда будет. Вот, допустим, человек занимается... Не знаю, вот он, да не знаю, люди и корни. Вот у него свой уровень, на него смотрят и он является примером, естественно. Если он занимается и э, какими-то другими вещами в жизни, также он является примером. Как и я считаю, что вот говорю, на меня кто-то посмотрит, блин, я извинись за слово а, он смог. Да я что смогу. Я смогу. Да, почему? А, да что? его одежду такой. Я сейчас тоже пойду и все сделаю. И берет и делает. И это прекрасно. Так и нужно делать. Обязательно. Он смог, сможешь и ты. И куда же я это спрятал? Куда же я это спрятал? Вот оно, кстати, мы сейчас наблюдаем на чуду, чудо и магии непрямого эфира. Это так режется. Ага. Работа называется Монета. Я немножко... У меня есть моменты, такие вот так скажем. Я, я перестаю понимать окружающий мир. Да не, не могу я понять то, что... Вот тебе объясняли в детстве, что ты должен быть вежливым, воспитанным, почитать родителей, уважать старших, заботиться о женщинах. Правда, в наших современных реалиях, если ты открыл... Женщине дверь это, ну как минимум сексизм, наверное, уже называется, к сожалению Хотя я да не... Никуда... нет, нет, но ну, не настолько Ну, слава богу, да, не, не в нашей стране до конца Не в нашей стране, <laughs> Вот, нет. и зачастую наблюдаешь, не буду всех, конечно, под копирку Но чем ты агрессивнее, чем ты злее, дать, Тем ты правильно себя ведешь А этот, он. не буду это слово жагом употреблять в эфире да? А он все стерпит так скажем, он очень терпеливый, и он ничего, он там постоит. Я вот задумался, получилась работа монета. Скажи, уже можно любить, отдаваясь глазам и кончиком пальцев, снова стать художником и просто творить, и на холстах быть услышанным мудростью старцев? Одинокий вопрос, робко сказан мечтателем, улетит в пустоту, оставив пугающий звон. И лишь этот звук готов стать знаменательным. Только он для всех главный. Только он. Кто-то весь в бронзе вдыхает, живет, не забывая о том, что в серебре блеска больше, <coughs> а третьего с монетой. Это лишь улыбнет. Ведь у золота блеск всегда будет ярче. <coughs> Извините. Откровение? Не думаю. Оглянувшись назад, все так было и есть, и останется вечно, Как доступные книги много страниц подряд, Что повествует о том, что якобы важно. Позабыты манеры они не нужны, Припорошены снегом, избитые вьюгой, Куда ушли гусары, даже они не спасены, Раскулачены временем утонувшие эпохи. Ветер поет, кому-то смешно. Искрящийся снег стал таким нелюдивым. Художник заполнит свое полотно. Без звона монет. Он будет счастливым. Он беден, но сыт. И одет при парадах, отвергая насмешки всех сказанных слов. И не золото его наряды. Он дышит на полным, межправилам, веков. Вот родилась такая работа. Как раз вот эти манеры, которые забыты, я думал про гусаров. Здравствуйте, разрешите отрекомендоваться, вот эти каблучки, вот эти бравые ребята, которым там по 30 лет, а они прям на всю картушку, потому что вот, допустим, они знают, они в следующем бою могут не вернуться. Вот они живут, они манеры, э, та классика, которую мы читали, э, что, ну, ну, я не знаю, ну, ну к женщине как-то обратиться неправильно. Ну, это уж прям, ну, совсем ой и вот. По тем временам, пускай это уже как поет э, Сергей Шнуров э, «Нафталин» про группу ДДТ, он как-то у них был спор, но вот при Порошино в Юго и, и вот это, то что то время, когда вот эта революция произошла, все это всегда будет вот, манерно. У вас как-то очень правильно воспитали. Это так мешает, это так Мне мешает. Нет, это прекрасно, вы несите это в себе, это, это прекрасно. Возможно, я кого-то покусаю, кто-то... Давайте с вами, Дмитрий, вернемся к теме благотворительности. У меня такой вопрос. Как вы считаете, у российского обывателя есть стереотипы на тему благотворительности? Да. Какие? Э -э, да не верю, по-моему. Э -э, во вот... что они? Не, не верю во что? Все мошенники? Да. Вот именно такая формулировка, что вот все мошенники, даже вот люди, обратите внимание, какие-то посты или что-то... Они не верят, они дадут, допустим, нам денег или перечислят что-то там, как-то помогут едой что-то, но они не верят, что это вот дойдет именно до получателя. Все до банальности. То есть даже очень много мотивационных видео. Мы листаем тот же Инстаграм в ленте. Вот это Конечно, оно постоянно день. Пусть и... Чувствуется, что это постановка. Вот, допустим, мы наверняка все видели это видео, где парень подходит и говорит: у меня украли деньги, можешь меня накормить? Там э, товарищ из солнечной Средней Азии э, его на, кормит. То есть он дает ему бесплатно там шурму, полит чаем, теплую дает булочку. Это все вот так вот нарочито. Э, и вот люди многие пишут не то, что, блин, вот много пишет, да молодец. Вот классно, достойный мужчина, Хоро... вот именно тот человек в том понимании, каким должен быть человек. <coughs> Но многие пишут, что «Ой, постанова, я это видел третий, четвертый, восьмой раз, все, на негативе». Правильный посыл этого видео уничтожается. Итак, ваш рецепт, Дмитрий, как можно сдвинуться сейчас в современных реалиях, в современной России с мертвой точки, в теме благотворительности и действительно чтобы как можно больше людей привлечь сюда ничего не поменяю в своем ответе только верой люди э, должны действительно искренне верить в то что это поможет и все и это прям лекарство. Если человек знает, что он не головой вот об стену бьется впустую, а что действительно он пробивает там, не знаю, путь к воздуху, кислороду, он все насытится из-за этого. Он это будет делать. Тем более в наше время, когда все назо же, что вот классно, действительно вот этим заниматься. Смотрите, все а... про карму. Да карма вот это смотрите вот в его европейское опыт показал вот это что вот там вот так да круто вот это и поможет продвигать эту всю историю если конечно не бюрократия все бюрократия а так в целом хорошо потому что э, вот допустим для меня я смотрю вот эти вот видео мне очень нравится вот она уже избита но вот знаете вот кулачок и по нему бьет, а там конфетка. А, да. Мне нравятся эти видео, потому что там живые эмоции. Вот эти люди, которые сидят в парке, они же не ожидают, что к ним подойдет парень. Там, и у него там Рафаэлка, там, какой-то вот жвачки там он любит. И вот это вот удивление, эмоции вот это... Спасибо. Вот. Меня это подкупает. Я вот сразу автоматически начинаю верить либо те, кто не верит, я не знаю, приходите, да пощупайте. Вот правда, все сейчас в нашем пускай-цифровом мире, по крайней мере, я в мире вот, я узнаю вот эту вот там бумага, она вот так вот, вот эта вот, вот, пластиковая бутылка, вот она вот, вот таким образом. Если есть какие-то сомнения, но есть желание, да я не знаю, бери, возьми, съездите вот с этими людьми, ну, свяжитесь с ними, и посмотрите, это все пустое, это пустозвонство или нет. Наверное, только опытным путем. Берете Вера и в бой. Все. У вас один лозунг, бери и делай. А, говорить можно много, сотрясать-то воздух. Он Бумага он тоже терпит, можно написать все что угодно. Я говорил вам на эту тему, что мне вот сказали, давайте сделаем историю. А потом мы скажем, что это сделали мы, а вы, как приглашенные гости, а мы вот такие все. Ну да, это, конечно. <свят> вот. Это вот. Это пустое. Ничего с собой не несет. А, по, по сути, пожилых используют как фотоабой. Это, это вообще это страшно. Я, я, я, это, я это видел. Это мерзко. Давайте все-таки как-то закончим нашу беседу на какой-то позитивной ноте. Мне хотелось бы, чтобы вы, наверное, обратились к нашим радиослушателям, так как у нас еще идет э, запись для YouTube. Мы же люди современные, да? здесь, на Радио Люберецкого региона. Вы могли бы что-нибудь сказать такое в камеру? Не знаю, какой-то призыв, что-то ободряющее, одновременно призывающее? Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я обычный парень из соседнего дома, вот вы его все знаете, вот он не бреется <сасыпнен> в плане меня. Мы можем сделать этот мир добрее. Абсолютно точно можем его изменить Просто надо начать с себя Вот я начал Ребят, если вы играете на гитаре вы Классные музыканты, владеете любым музыкальным инструментом Лепите, шьете, занимаетесь мастер-классами Найдите меня Мы съездим, поиграем на гитаре, пошьем, повяжем Вы мы, мы не понимаете, насколько сколько тепла дает улыбка пожилого человека Почувствуйте это на себе, и вот поверьте, вы не захотите останавливаться. И, наверное, теперь будет логично перейти к вашему произведению, творению, стихотворению. Uh, да, это та работа, на которую я прям ставлю, я в нее, ну прям вложился. По моему мнению, это одна из моих любимейших работ. Называется «Всегда». Она о том, что не упускайте свои моменты. Здесь и сейчас с вами именно те люди, которые всегда будут важны. Не растрачивайте себя ни на кого другого. Вот подойдите скажите. Без стеснения, без всего. Вы поймете Всегда. Ночь догорает в печальном Пламени дома, все вокруг смолкает, просыпается заря. Всегда не хватает мгновения, секунды, часа дня. Думаешь, все успеешь. Думаешь? Зря. Как странно это время, как молодость юна. Сколько потратил на рассуждение? А душа на всех одна. Не торопись убежать, а за горизонтом не успеть. Все самое важное рядом, все самое важное здесь. Года идут. Обед молчания. Вокруг слова их никто не забрал. Нет, не то, чтобы не было места. Ты их просто не отдал. Сначала было стеснение. Оно как ком в горле заставляло молчать, А сквозь пальцы утекали мгновения. И вот уже нечего сказать. Пустые обиды, гордыня, злость Внутри росли и горели, превращали сердце в кость. Глупо, бессмысленно, растрата себя. В этом огне нет тепла, ты сгораешь зря. Рядом самые важные люди. Здесь и сейчас с тобой. Не надо усилий. Просто глаза открой. Спасибо за все. За ласку, тепло. За миллион поцелуев младенца. Так нежно, светло. И простите за обиды, что за десятки лет я раздал. Прошу прощения у тех, кто ушел. Кому так много ли сказал. Хочется молчать, если честно, после. Просто думать. Все самое важное рядом, все самое важное здесь. Сегодня в гостях у Радио Люберецкого региона был Дмитрий Черков. Простой парень из Люберец, как он сам о себе говорит, который приезжает в домах престарелых и делает праздник для наших стариков. Спасибо вам, Дмитрий. И вам спасибо за такую возможность. Я не зря сказал, что всегда мечтал сказать фразу Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Блин, классно! Я зачеркиваю закрыл гешталь. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания, До свидания радиослушатели.